Нормально? Нет, 10 людей считают, что это Семья пришла. Ага, семья пришла. Вот. Что, несколько... это один из Нет, нет, складывай. О, красота, красота. Вот, Тикси. Татьяна Михайлович, вы препятствуете. Вы препятствуете. Препятствуете выявлению сброса. Замечательно. Замечательно. Пожалуйста, просим зафиксировать всех, всех наблюдателей, подойти. Они не в одной пачке. Они были сложены, они в одной сложены, они были сложены а, вот так, они, вот, они были сложены именно так, в одну они пачку. Да <звы> это вы сейчас сложили. Нет. Да, да. Пошли, да. Да, да это сложила, Мария Евгеньевна, да, да, я да, видела это. сложила, да, да. И Я ну это продолжаю, это будет, смотрите, и продолжаю, сейчас я закончу Сложила пачку, даже руки трясутся у вас. Мария Евгеньевна, кто так делает? давайте, зачем вы так делаете? Алина Иванова, делаете? приплат тристич. То есть О, все бюллетени, которые... А, с... Зачем вы вырываете из бюллетени, А зачем вы Я, по ним я буду снимать, филиппу, потому что я снимаю правонарушения. Вы мне не имеете права запретить. Я буду снимать правонарушения. Иванова, приплат 3000 русских смолов. Пачка бюллетеней. А сколько по числу было? Сколько число обелисе? А, По-моему, 6 или 7. Ну что? 7?